Ребятки, всех приветствую! Сегодня будем грабить буржуйский сайт Инвути. Э, короче, сегодня пожертвовал в этот проект проекте 7 рублей, в принципе-то. Давай посмотрим, как играет, короче, 10% уже 105 сделал, 7 рублей. В принципе, такой фарм, ну, неплохой сегодня на Инвути. Да и в принципе это всегда фармить. Вот смотри, 7 закинул. Если вы хотите закинуть, просто фрикассу выбирайте, и чем больше сумма, тем больше оплаты становится доступно. И если вы там с Киви банка хотите закинуть, или с Юмани банка, можете мне написать, я готов вам помочь. Ну, или же, если у вас там вопросы по этим проектам возникают ли можете написать в принципе будете это реально проект годный потому что вот смотри по, по выплатам что в принципе выводит реально любые суммы где-то за сутки еще плюс при регистрации бесплатные средства начислять которые можно сразу же выводить вот даже без обязательного ну, депозита в проект ну поэтому я, ну, я не считаю этот сайт мошенническим потому что он не требует обязательных всяких там пожертвований в проект вот, Смотрите другие ролики на канале. Также есть сайт Кабура. Это уже более такой продвинутый сайт, потому что там есть два режима игры. Вот. Ну, в принципе, фармить можно, ребятки, реально стабильно. У меня даже отзывы есть. Ну, вот, видишь. Реально, вот, проектом все довольны. Ну, замечательные проекты, ребятки. Вот. Особенно Кабура. Но сегодня видосик по Нвуте, потому что Нвуте это тоже легендарный проект, который работает с 2018 года. Было только там одно изменение дизайна этого проекта в 2019 году. И, ребятки, стабильность проекта на высшем уровне Вот сделали обновление в 2019 году и вот видите до сих пор проект работает так что по выдаче вообще я не понял я короче сегодня хочу 7 но сделать это 500 давай по 5 давай по, вот так по, по 10 будем пробовать Ловить, чтобы 20 рублей словить, ага, ну, блин, ну, маловато, я бы хотел побольше, потому что, ну, 109. ну, в принципе, что я вам могу сказать, если вы, например, в проект закинули рублей 100, то не нужно пытаться сделать там, миллионы, да, сделайте, там, 500, 600 и на вывод, ну, не нужно жадничать, ребят, потому что жадность, она до добра не доведет, давай, ну, 139 есть, ну, маловато, мне бы побольше хотелось, давай-ка, э, один... давай по 1% попробуем просто словить, ха, смотрите, 2%, 2, 2 упало просто, вот видишь, если по числу смотреть Ну давай, короче, мне кажется, это знак Давай по 5,5 рублей Ну, по 5 рублей 50 копеек будем кликать Потому что это, это реально, наверное, знак Какой-то, что сайт реально играет Давай-ка на больше первый раз Ага, на меньше упал <праведливо> На меньше тупо упал Давай еще раз на больше Вот, ребятки, вот вот это, вот это я просто понимаю фарм Уже 684 есть Блин, если бы я в тот раз нажал на меньше То прикиньте, это уже сколько, сколько денег уже было Просто тут нужно угадывать вот, регулировать шансы в ущерб выгоде, это реально выгодно. Вот, давай на большее покликаем, ну, тут вот диапазон чисел есть, короче, давай-ка сделаем 700 рублей где-то. Ага, 2% упал, я понял, алгоритм сегодня хороший. Давай-ка нам меньше, вот, 710 есть, в принципе, нормально, ребятки, фарм уже есть такой, ну, подфармили, не, не, ну, нормальную сумму такую. Вот, давай по 6 будем кликать. Учитывая то, что я 7 рублей, это x100 я сделал. Ну, по походу, ребятки, лимит выдачи, потому что смотрите, больше 7, ну, 710 рублей он не выдает. Давай-ка еще раз попробуем. Вот видишь, забрал. Вот 40, 48. Вот, вот, вот видишь просто лимит выдачи. Это реально видно. Это то есть, ну, если вы закинули там рублей 20, то x100 можно делать смело. Вот. Ну, короче, не-не-не, все. Я, я, так, я так понял это все. Это уже Абела. Давай-ка сделаем вот так еще 3 рубля. И хватит, потому что вот лимит выдачи Я так понимаю, он уже включен Поэтому, ну, в принципе, и что Ребят, всем пожертвовал, и уже, та, уже такую сумму Могу забрать, что, что жаловаться Все, 703 есть, э, до свидания Админ инвути, как говорится Ну, в принципе, я сегодня доволен Проект реально выплачивает, как бы за сутки Вот, смотрите другие ролики, ребятки На канале, тут есть сайт Кабура, тоже увлекательный проект, ребятки Заходите в проект, ссылочки в комментариях В описании, всем удачи и всем бабла